Многие люди слышали об автоматических и полуавтоматических котлах отопления, но далеко не все разобрались, в чем их отличие, а ведь это напрямую влияет на удобство и безопасность твоей системы отопления. В этом видео я расскажу об особенностях автоматических котлов отопления. Автоматический твердотопливный котел отличается от полуавтоматического тем, что в нем контролит управляет не только частотой вращения вентилятора, но и подачей топлива. Из бункера в котел топливо подается при помощи шнека. Такая система чем-то напоминает обычную мясорубку, только вместо мяса здесь топливо, каменный или бурый уголь, а также пилеты. Время работы автоматического котла на одной загрузке будет зависеть от емкости бункера и режима работы котла, но обычно одной загрузки хватает на несколько дней работы. Бывает так, что зимой вам необходимо уехать надолго, и топливо в бункере может закончиться раньше, чем вы приедете. В этом случае вам необходимо снизить температуру котла до минимальной и ограничить подачу топлива, чтобы поддержать горение в котле. Если тебе помог мой совет, ставь лайк под этим видео. Горение в автоматических котлах происходит на специальном устройстве – горелки, залазь которой ссыпается вниз в зольник. Наличие холостников позволяет топить котел в неавтоматическом режиме. Нагрев теплоносителя происходит в теплообменнике котла. Для того, чтобы котел служил вам долго, важно правильно обеспечить необходимый расход теплоносителя через котел и определенную его температуру на обратке котла. В автоматических котлах всем управляет электроника. Она следит за работой котла. От бункера зависит запас топлива и насколько его хватит. Можно поставить большой бункер, которого хватает до месяца автоматической работы. А какой котел подходит для твоего дома? Напиши свой ответ в комментариях. В следующем видео я расскажу все об особенностях полуавтоматических твердотопливных котлов, чем они полезны и когда их использовать более выгодно, чем автоматически. Поэтому обязательно подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.